Павел Аркельян только что вышел из тюрьмы, где, собственно, принято сейчас сидеть всем приличным людям Беларуси. Привет, Павел. Привет. Павел, ты написал... Нет, не ты. Не ты. Написали, конечно, очень многие люди, кто был свидетелем твоего страшного преступления. Ты, как обычно, играл во дворе протестную музыку, музыку играл. <тит> <тит> После чего ты закончил свой концерт, сел в машину, поехал, и на красном свете тебя забрали, увезли в Жодино, Окрестина, Могилев был еще Могилев. Что все это было? В принципе, было то, что я ожидалось. Я даже скажу, нас вытащили вместе с водителем из движущегося авто. Это было такое стандартное белорусское время времяпрепровождение в крайние три месяца. Более того, может быть, даже не очень стандартное, потому что меня при задержании не избили практически, поэтому можно даже сказать, лайтовое белорусское времяпрепровождение, начиная с августа. Где ты был? Сначала меня отвезли на сотрудники ОМОН в районный отдел милиции, после чего это в тюрьму на Крестина, из которой в тюрьму Жодина, и откуда запировали в крайнюю тюрьму в Там есть Объездил в тюремные гастроли. Мы следили за твоим судом, судом над тобой в Минске, и это не укладывается в голове, то есть э, находился во дворе, исполнял музыкальное произведение, э, чем выражал протест действующей власти? Ну, я, даже, я даже, если позволишь, я э, скажу, что у меня еще нет на руках э, протокола судебного, но когда судья э, э, зачитывала определение, звучало, например, ну, так, да, выражал э, несогласие с действиями тягущей власти путем игры на синтезаторе. А, скажи, пожалуйста, а ты э, сейчас продолжаешь выражать э, несогласие с действующей властью путем э, игры во дворе на синтезаторе? Ну, вот, на сегодняшний день нет, поскольку синтезатор арестован. Э, для того, чтобы его забрать, мне надо совершить кучу э, манипуляций, в том числе снова объездить все места, э, все тюрьмы. Вот, заплатить денег, забрать справок обязательно другие справки, которые впоследствии я смогу обменять на Сидрозана. А сколько денег? Вот. На текущий момент это порядка 220 рублей, мне кажется. Это, сейчас скажу, наверное, чуть меньше 100 долларов, может быть, 90 Ну, хорошо. Ну, ты же, наверное, можешь протестовать на саксофоне, балалайки гитаре, э, с кустанетами, э, акапелла. Мне, признаться, погодные условия не позволяют практически протестовать на саксофоне точно и довольно давно, поскольку инструмент не рассчитан на, на сырость и холод. Да? То есть, что -то погодный инструмент придет в некондицию. Но, благо, кроме этого, есть еще много других средств. Ты же наверняка встречался э, в своих, э, в общем, коротких, пока, я надеюсь, так это и останется, этапах э, со многими людьми, которых мы знаем, слышали и которым сопереживаем. Э, уж очень много в последнее время э, людей, с которыми ты общаешься каждый день, с которыми ну, там, мы общаемся, журналисты, которые написали о гибели Романа Бондаренко и опубликовали реальную историю его госпитализации. Врачи, которые эту историю поделились и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, все как-то прошли рядом с тобой. Я, наверное, могу, не могу без спроса называть все фамилии, но через мою камеру прошли там, просто в том числе там, Уникальный врач, который на самом деле там, единственный в Беларуси, который делает там, сотни уникальных операций в год. С, э, ведущие разработчики страны, э, педагоги вузов, которые э, ведут свои авторские уникальные курсы. То есть там просто... Я не думаю, что в моей жизни, даже в жизни, как вот вроде бы, ну, в меру известного артиста, была бы другая возможность познакомиться, концентрироваться с таким количеством просто выдающихся людей. С чем-то столкнулся в этих тюрьмах? Мы очень много слышали про избиения, про то, что не кормили, не поили, но, ну, естественно, про изнасилования. Я сам не видел людей да, в тюрьме, то есть, которых изнасиловали, mm -hmm. но сам я видел избиения, сам меня лично практически не трогали. Вот. А все остальное я испытал сам. Отсутствие еды, воды, сна, гигиены, создания... На очень тяжелой эпидамической обстановке. То есть, например, вот то есть из Могилевской тюрьмы, и они там, где закончился наш этап, люди, которые выходили, только арестованы в одни дни самой. Чуть менее 100% людей выходят в положительные, положительные на ковид. Некоторые тяжелые состоит. Почему тебя особо не трогали? Потому что ты, в общем, известный и тебя уважают. Потому что устали вас бить. Да, почему тебя не трогали, как ты думаешь? Я думаю, так. Сотрудники, вам сказать, тебе повезло, потому что мы тебя знаем. Ты, в принципе, нормальный мужик только свернул на скользкую дорожку. Вот. Когда нас этапировали в жоди, нас сильно в самой Жодинской тюрьме сильно не пинали, подозреваю, у них реально не было времени. У нас гнали очень быстро, и надо было перегнать такую очень существенную партию людей, они освобождали, да, то есть это ступенье освобождали тюрьмы, взаимодействующих, и времени издеваться было не очень много. Но тем не менее все это было, людей заставляли ходить там по бело шерло белому стягу, по белокрасно-белому флагу, людей заставляли там раздеваться, приседать, людей пинали людей очень сильно унижали вербально, прямо всех. Так что, в общем-то, весь комплект этой радости я пока не видел своими глазами. А вот скажи, люди, которые заставляли вас ходить по бело-червоному флагу, люди, которые не верят в то, что ты, вы делаете это искренне, они что, они вот, это не белорусы? Это другая порода людей. Что происходит? Как ты думаешь? Знаешь что, я немножечко разделил бы, да? например, многие сотрудники тюрем, с которыми я столкнулся, не все, но многие, это просто садисты. То есть им доставляет удовольствие пытать людей. Причем им совершенно не важно, условно говоря, под эти же самые петли попадали совершенно случайные люди, даже люди, которые за которые там случайно попались неизвестно как, я бы разделил вот на этих просто садистов, и, возможно, было бы интересно, потому все-таки мы с сотрудниками ОМОН общались да, в автобусе, когда меня везли, не с моей инициативой, по их инициативе. И я видел, что они пытаются, в общем-то, понять. Ну, я скажу конкретно в моем случае, просто ну, люди, люди знают, что я довольно честный мужик, то есть я честно сказал, по мне спрашивали, вот ты получаешь». какие-то такие концерты, я сказал, что нет, я их не получаю. Если получаю, то там, большая часть идет на какую-то благотворительность. Да? То есть, поэтому им надо было понять, им хотелось понять, ради чего ходим мы. Вот. Но в итоге они сделали такой странный вывод, что просто всем остальным платят за выход на улицу кураторы, а я просто пал жертвой чего-то обманывал. А ты дурачок. Что, что А ты дурачок. Всем платят, а ты дурачок. Собственно, я думаю, также, поэтому, в общем-то, ну, они, поэтому мы так сошлись в но И плюс я еще заметил, что сотрудники ОМОН, они постоянно говорили, ему, мы же еще там преступников ловим, ты выйдешь, скажи, что мы такие рубуши звери. Мне кажется, я понимаю, почему это. Сейчас на самом деле на ОМОН вешают вообще все подряд. Да, то есть сейчас что не случилось, это ОМОН. Вот. А, причем вешают даже свои. Вы, наверное, были свидетелями в недавней ситуации, когда на, убили на почте перемен парников. И даже свои, вот и их, эти парки, их друзья и шефы стали вешать сразу убийство на сотрудниках ОМОНа. Хотя с большой долей вероятности их там даже не было. Да? То есть, и они, -то, не знаю, пытаются ли оправдываться, но мне кажется, я надеюсь, возможно, на них начинает а доходить, что их сольют, при первых возможности. Павел, скажи, скажи, пожалуйста, ты там внутри, ты музыкант, то есть человек очень чуткий, то есть тот, который чувствует вибрацию, тональность какими-то другими органами, не как обычные люди. Скажи: есть люди умные, которые говорят, что протест в Беларуси не сдувается, потому что люди выходят для того, чтобы просто самосохраниться, понимая, что с они перестанут выходить, вас просто всех повяжут. Есть люди, которые говорят, что, вы знаете, а Лукашенко уже совсем смешной, он уже не страшный, несмотря на все эти... И убийства, и чудовищные э, задержания, пытки, вот это все, э, но он уже все. Как ты думаешь, э, скажи, что ты чувствуешь сейчас, что происходит в Беларуси? Я чувствую, э, я, наверное, не раз говорил, и я повторюсь, я после тюрьмы вышел еще более заряженным, чем туда садился. Потому что я посмотрел на людей, на людей разных, на людей разных профессий, разных достатков, разного, может, даже уровня, да? И я увидел вот это, я увидел четкое понимание, происходящее четкое понимание ситуации. Сводится к тому, что просто происходят и происходили события, после которых возврата нет. То есть это, ну, воля, а во смерть. То есть, и, и меня безумно вдохновляло и вдохновляет, что я лично видел людей, которым есть что терять. И многим есть что терять. Я, и я не там, про работу за 500-700 рублей, то есть грубо говоря, там, за 200-300 долларов. Да? Я про людей, которые зарабатывают хорошие деньги, которые имеют э, серьезный вес, которые имеют планы на будущее, и которые могут их реализовывать но дальше просто некуда буду на на деле. Мы очень много встречаем сейчас в Европе белорусов известных, успешных, которые бежали за последний месяц. Художник-художник кузмич, например, да, прекрасно, совершенно парень, да, известный. Все-таки жизнь дороже. Нет. Я думаю, каждый делает этот выбор сам. И дело в том, что после есть понимание, что это не игры. Это не игры, практически каждый из нас готов не просто к заключению, каждый из нас, который, точнее, понимает, который, наверное, нельзя понимает, что может быть изувечен, понимает, что может быть убийц. Потому что все это уже происходило, это происходит, и это не единоразовый случай. Но мы все равно остаемся... Ты понимаешь, я просто на самом деле в встречал людей, <эп twist> которые вообще жили за границей в очень успешных Это Мария Колесникова. Propose... Не только Мария Колесникова. Мария Колесникова <назвес→ annex> это человек, который в любом случае останется, <scal procur Из complex>, скажем так, в топе, да? То есть в топе событий, которые происходят вам. после или во время зарабатывали отличные бабки, сидели на, имели виды на жительство в странах, и, и понимая, как они просто видели, что в Беларуси народ просыпается, и они, не дожидаясь смены ситуации, рвали в Беларусь, потому что я должен быть там. А, Даже, признаться, честно положу руку на тему, не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. То есть, будучи на их месте, поехал бы я вернулся, либо в Беларусь, например. И... Не сильно происходит, происходит вот, э, это же самое. Народ не просто недоволен Лукашенко. Я, значит, меня больше всего смущало вот, все это время, что будет дальше. Да? Потому что я все равно посидев в тюрьме, я услышал понятные мне объясненные простым языком реформа системы здрав здравоохранения, реформу системы МВД, реформу э, системы образования. Да? То есть, вот, э, э, это обсуждали специалисты, а потом доносили нам. И не было понятно, в течение какого срока, как и что куда поменяется. То есть я сейчас вижу будущее страны, вижу его на самом деле реально радужно, в кратчайшие сроки. И это очень сильно вдохновляет, потому что просто отрубить голову Кизе мало. Надо ее прижечь, не дать ей вырасти снова. Павел Рукелян. Тут. Я хочу тебя спросить, как гражданка России. Павел Аркелян, я себя фигово чувствую, как раз там России, разговаривая с тобой, потому что моя страна участвует в Лукашенко, участвует в том, что он делает с Белоруссией. А еще, Павел Аркелян, я хочу спросить тебя про Арцах. Я перед тобой как-то дважды не очень хорошо Думал про отцах, пока ты сидел, эти 15 суток. Ты же армию. Безусловно. Служил? Я, безусловно, я думал про Арцах и дом, я думал про Арцах. во время отцы мне было очень тяжело, потому что мой двоюродный брат, близкий человек, находился на фронте у военных. Это была, наверное, одна из самых сложных да, частей, потому что не знаешь, что происходит. Не знаешь, может быть, твои близкие уже пострадали. Я, мы много даже говорили в камере про «Отцар». Дело в том, что я, наверное, как-то я как -то об этом писал, да, то есть, что, и, в общем-то, то, что и началось. Вопрос даже не юридический, да, он даже не в поле международного права, он в поле морали. Если пантерки -пан да, пришли, пришли в «Отцар», как они, то, что было, когда они туда заходили, они выжигали за собой все. Это вопрос людских жизней. Но нельзя забывать, что сейчас 21 век — это дикость какая-то, просто дичь, что вопросы, во-первых, становятся территориальные вопросы, реальные, да? то есть там, чей кусок земли, это ну, 21 веке — это просто идиотизм. И в войне идиотизм, что вопросы решаются полноценной старой доброй войной забрасыванием бомб и всего прочего. И, наверное, это не очень в поле. Я не специалист а, международного права, сложно где-то неправовое поле. Но все-таки а, я считаю, что решение в той ситуации все-таки было бы признание автономии, так бы остались все при своих, грубо говоря, да? Потому что мне непонятна мотивация. А, Ардагана, мы знаем, что то есть, это вопрос не Азербайджана, это вопрос Турции. Там да, мотивация непонятна. Кроме того, скорее всего, возможно, это решение каких-то внутренних, внутренних политических проблем путем то есть, победной войны. Война – это всегда хороший способ списать все, все проблемы внутри государства. Вот. Но в 21 веке это все должно закончиться. Люди больше не должны сбрасывать а только только бомбы. Люди должны уметь это сделать. Когда мы разговаривали в начале осени... Я спросила тебя, вот у меня чистый лист, напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь. Одну фамилию напиши, и я смахну хвостом. Так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я спрошу тебя по-другому. Выбери Беларусь или Армения. Я, как и в первый раз, не буду врать. Сейчас я считаю, что Президентское форма правления вообще не имеет места на Не имеет права на существование. Я немножечко переоткрывался вопрос. И это здорово. А, спасибо, Паш. Спасибо. А, живи Беларусь. Живи и, вечно. Живи вечно. И когда ты будешь в следующий раз играть во дворе. Позвони для стрима, ладно? Договоримся. Просто, просто хочется послушать, как это э, звучит сейчас. Э, ну потому что музыка передает то, что чувствует двор. Даже не видя двора, просто тут слышу. Спасибо. Обязательно сделаем. Спасибо, конечно. Спасибо. Пока -пока. И так смело, суть можно. Класс. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех>